История одного холста, или как запороть несколько картин. Приветствую Вас, друзья, художники. По названию, История одного холста, уже понятно, о чем речь. Именно о холсте, которому пришлось претерпеть не одну картину, и толстый, толстый слой краски. В общем, ролик не про живопись, а про много живописи. Итак, холст, это основа, на которой человек творит свое видение, впечатление, переживание. Короче, пишет картину. Для тех, кто внимательно смотрит мои фильмы, думаю, будет понятно и, наверное, интересно. Холст не маленький, но и не огромный. На нем я стал писать копию натюрморта с золотыми предметами. Нарисовал рисунок. Для усиления эффекта золотых предметов, покрыл холст имприматура акриловой краской с имитацией под золото. Надеялся, что именно такая имприматура принесет желаемое золотое свечение подготовил светотеневые подкладки. Далее писал прозрачными красками, используя приемы лессировки. Это серьезная и относительно сложная картина. На каком-то этапе живописи, пришлось даже отступить от этой картины и написать этюд с розами. Розы писались для эксперимента. Нужно был понять свойства одной из красок, а именно прозрачный вандик коричневый. Он прекрасно затемнял нужные места, оставляя видимым предыдущий слой. Этот эксперимент с розами мне дал понять, как проработать глубину теней в натюрморте золотыми предметами. При этом тени оставались звучными от нижнего слоя. В финале получилась неплохая картина. Но эффект от золотой имприматуры получился обратным, антиэффектом. Под разными углами, попадание света на картину ее светлые участки затемнялись. Визуально становились грязно-серыми. Я посчитал эксперимент неудавшимся. Что делать? Холст выбрасывать жалко. Решил написать на нем что-то другое. Стер краску, насколько это возможно. Но краска хорошо просохла и особо не стерлась. Подготовил холст и стал писать на нем пейзаж. Закатное солнце на каменистых берегах озера. написал этот пейзаж. Мои друзья и подписчики на канале не понимали и ругали, зачем я закрасил красивый натюрморт. А фиг его знает. Закрасил и закрасил. Долго мне глаза мозолил этот пейзаж, но не нравился он мне. Даже подарить кому-то было стыдно. А холста жалко. Это уже была вторая картина на этом холсте. В первой картине с натюрмортом, примерно 7 слоев краски. В пейзаже два слоя. Благо я пишу очень тонкими слоями. Писал бы пастозно девять слоев, подрамник сломался бы под тяжестью краски. Короче, хотел выбросить холст, а холста жалко. Пока он стоял и мозолил мне глаза, я экспериментировал с краской Тио Индика красно-коричневая. Писал винтажную картину, девушка ретро. Ей тонировал холст и белилами набирал цвета набирал фигуры девушки. Краска Тио Индиго красно-коричневая оставалась, и раз пошла такая пляска, решил ей закрасить пейзаж полностью. Короче, загрунтовать картину маслом. Бедный холст. Это еще один слой краски, ему нужно выдержать. Загрунтовал и снова убрал в дальний ящик. После опять мне попался этот холст, и как уже на опыте с девушкой ретро, захотелось попробовать написать море. Пишу море на измученном холсте. Две краски индиго красно-коричневая и белила титановые. Я никогда не пробовал писать море в этом ключе. Вот и стало интересно, что получится. Коричневатая подложка уже есть. Она будет являться полутоном в картине. Этими двумя красками пишу море. Светлые участки белилами, темные тио индиго красно-коричневый. Нужно довести море в бело-коричневых тонах до приемлемого результата. Дальше рассказывать нечего. Смотрите до финала, что получится. Начинал море всего двумя красками. И смотрите, ведь неплохо получилось. А что дальше? Я же никогда не писал море таким способом. Нужно как-то раскрашивать. Естественно, коричневый-белый подмалевок перед раскраской был просушен. Сушился долго. Я все не решался красить или забыть про этот холст. Он у меня после всех экспериментов поперек горло стоял. ну Душа к нему не лежала. Через какое-то время решился. Но как? Брать цветные краски и переписывать заново? Жалко, такой подмалевок губить. И тут я вспомнил, еще про один мой живописный эксперимент, вернее несколько. Виноград, пирожное, натюрмурт с вином, где применялась теория одной краски. В этих экспериментах, я пользовался тремя прозрачными красками, по системе принтера. Ну, то есть, как принтер накладывает краску при распечатке снимков, э, по системе СМИК. Вот и море. Буду пробовать впервые именно этими прозрачными красками по этой системе. Индийская желтая, краплак розовый прочный, бирюзовая. Все краски прозрачные и белила. Скажу сразу, белила не нужны. По этой схеме письма, белила уже есть в подмалевке. Начал красить, сначала желтый, затем бирюзовой краской, И вот тут, я начал понимать, то, что получалось на картине с виноградом, с морем, эта фишка не проходит. Не хватает плотности и оттенков. Не понимал, почему. Из этих красок пытался составлять на палитре некоторые цветные, темные колеры, э, ну, отличимые от, от чистого бирюзового или красного краплака. Смотрите, как я мазал, мазал, мазал, мазал, мазал. Ну, а раз мазал, а не писал, мазняй, и получалось. Нормальный подмалевок загубил. Переписывать заново море пастозно, но это уже другая картина и другая технология будет. Короче, бросил я, не дописав до конца картину с морем. Фигня получилась. А почему не пошло? Ведь виноград получился в этом ключе, а море нет. Долго думал, сравнивал, размышлял. А не получилось написать по этой схеме, потому что при этих трех прозрачных цветных красках, не хватало именно черного цвета и градации серого. Вот виноград изначально был выстроен именно в градациях серого. Как называют его мертвый слой, в современном понимании. Смотрите, на винограде правильно легли три цветные краски на черно-белой подложке. А я сделал море в коричневатом тоне имприматору и подмалевок. И цветные краски на просвет с коричневой давали совсем другие оттенки, нежели с черной. Я во многих своих видео показывал, как реагируют цветные прозрачные краски на разные подложки. На белую они лягут своим чистым цветом, на черную они почти не будут видны. Например, если белую подложку покрасить бирюзовой, будет чистый цвет бирюзы. Если на светло-серую подложку, бирюзовая краска немного погаснет, но останется в оттенках синего ну, или голубого. А вот если бирюзовую прозрачную краску Покрасит поверх коричневой, то она потеряет свой синий оттенок и станет непонятно грязного цвета. Ни то синее, не то красное, не то грязная. В коричневом цвете и спектр цвета уже присутствует и красный, и синий. А тут еще добавляем эти цвета. Каша получается. Вывод. Нет больше, чем три цвета. Желтая, красная, синяя. Все остальное производное от них, или грязь, если нет опыта в накладывании слоев прозрачных красок, или правильного замешивания их на палитре. Как-то так. Ладно, что-то я заболтался. Фильм о замученном холсте, а не как написать море. Опять, этот холст стоял у меня долгое время и мозолил глаза. Я переставлял и перекладывал его с места на место. Однажды, я пнул его ногой, мешался и сделал большую мятину. Я исследовал эту мятину со стороны картины. Снял ножом слой краски. Множество слоев, уже не буду вспоминать сколько. Но, однако, красочный слой был не очень толстым. Прикорябывал его, не знаю зачем. Наверное включился синдром реставратора. А вдруг восстановлю. Затем представил, что я ворую картину из музея. Тут скажу еще об одной фишке. У меня неоднократно спрашивали, про изготовление холстов. Зачем на подрамнике с лицевой стороны нужен бортик? Теперь знаю, для того, чтобы легче было вырезать полотно из подрамника, когда грабишь музей, ведь снимать его с натяжных скрепок очень долго, поймают, а тут отрезал по периметру, по бортикам и холст ровный, и время уходит мало. Но кто так делает, варвары. Считай, картина пропала. А я о чем? Именно картина пропала. И не одна, а в моем случае несколько, хоть и на одном холсте. Такой холст для серьезной работы уже не подойдет. Но есть преимущество, может загрунтовать другую сторону для учебных этюдов. А остался подрамник, на который можно натянуть новый холст. Бывают и такие истории, но я так и не понял, то ли холст виноват в моих неудачах, то ли музы не приходила, то ли еще учиться, учиться и учиться, как завещал великий Спасибо этому холсту, который провел меня через неудачи, но дал набраться опыта. Друзья, не бойтесь неудач, только через них придет удача. Всем творческих успехов и до новых встреч!